Во имя Отца и Сын, и Дорогие братья и сестры, вот мы приближаемся уже на плотную, к Великому посту. Сегодня у нас несопустная суббота, Вселенская и родительская суббота. Это день, когда Церковь особым способом упоминает всех усопших наших братьев и сестер про Отец. У нас таких суббот семь, то есть не так много в году их. Тем, когда церковь собирается, чтобы упомянуть всех усовших. Пока человек человека очень сложное создание, и в течение жизни проходят разные какие-то стадии и падения, и восстания. Все бывает в жизни. Никто из нас не проходит так вот песучка и задоренный жизненный путь. Все случается. Но тело у нас оно может быть и источником греха, но в то же время источником э, покаяния, то есть без тела невозможно человеку уже не согрешить и в то же время покаяться он уже не может. Заканчивается жизнь человеческая, происходит такой величайший стресс, стресс такой в его жизни, когда он разделяет душа от тела. Это страшное событие для человека, для любого, то есть, очень скорбит душа о теле. Особенно страшно тем, кто не готовым подошел к окончанию своего жизненного пути. Не исповедовался, не причащался. Еще страшнее, наверное, тем, которые в это совершенно не верили. И когда а, вдруг это возникает, страшно, я думаю, представить, что происходит с душой такого человека. Церковь поминает всех, крещенных в православии в такой день всех абсолютно. Поименно тех, кто подает записки, и всех, соответственно, отвеку усопших православных христиан поминает. Век поминовения поименного у нас очень короткий. Мало кто из нас помнит своих прав прабабушек, прав про чтобы в записках их написать. Большинство не помнит. Они для нас уже не знакомы. Мы знаем, что они были, они жили. У нас были там 200-500 лет назад наши предки. Как-то они жили. Большинство из нас с ними не знакомы, не знают и понятия не имеют, как их звали, где они жили. Вот с нами так же будет. Пока нас будут помнить, нас будут поминать. Поэтому нашу обязанность нужно максимально исполнить, пока мы здесь находимся и живем, чтобы поминать наших усовших. Мы уйдем, те, которые знают наших усопших бабушек, дедушек, пройдет 100 лет, максимум 150, и из таких вот записочек имена наши исчезнут, их не будет. Кто же поминает, Господь обязательно того, для того, кого-то и пошлет, чтобы поминали и Его тоже. Ведь в Писании сказано, какую меру мерить, ту и вам будет отмерена. У нас есть обязательство перед Богом, есть обязательства перед своими детьми дать им в жизнь какое-то направление, воспитать их в вере и благочестии, дать образование, вырастить детей. У нас есть обязательства перед родителями, когда они нуждаются в нашей помощи, на слоне своих лет. И также у нас есть обязательства перед усопшими. Это такое же обязательство, как и перед маленькими детьми, которые сами для себя хотя бы что-то могут сделать. Усопший человек уже ничего не может сделать для себя. Он может сколько угодно раскаиваться, но инструмент покаяния, то есть человеческое тело, от него отделен, и он не может это покаяние воплотить. Закончилась жизнь, итог его жизни подведен, частный, но не подведен общий итог всей жизнедеятельности человека. Когда-то наступит такой день, шарлатаны много раз называли уже эти такие дни, Называть их, называя их концом света. А вот, никто не знает, когда он будет. Никто не знает, когда он произойдет. Поэтому жить нужно таким образом, чтобы в любой день быть готовым к тому, что такой день может настать. Хорошо в такой день не вместо храма, а после храма, после богослужения сходить на могилу соответственно к нашему собшему. Поправить там оградку. Если накануне это не сделали, что-то сделать, помолиться, прочитать там межгой чин литии или псалти э, читать по усопшему. Это очень хорошая и благочестивая обычая. В такие дни вселенские субботы э, в прежние времена очень часто приглашали священников на могилы. То есть священник, как правило, в такой, в такой день поминовения переходил от могилы к могилу, служил в краткую литью на каждой могиле после того, как такая общая служба заканчивается. То есть очень трудный такой был день для священника. Сейчас как-то эта традиция мало очень э, э, совершается. Бывает такое, конечно, когда вот, но мало, не так часто это происходит, почему-то э, утратили люди такую потребность э, пригласить священника. И между тем священник молится, с ним молится вся Вселенская Церковь. Это общая молитва, она уже соборная получается. Не надо думать, что э, приравнивать свою частную молитву, которую мы совершаем, э, когда утренние и вечерние правила совершаем с молитвой, которую совершает Вселенская Церковь вот во, времена, во время таких вот э, э, дней поминовений усопших. Это совсем разный уровень. И Господь сам подтверждает это, говоря, что где двое или трое собрались во имя мое, там и Ас посреди них. То есть соборная церковь, молитва соборной церкви имеет совершенно особую силу. Мы подаем записки в траве, на панихиду, подаем записки на э, литургии, на трускамиде. Священник вынимает частички на каждое имя, которое он прочитывает в эти записки. А потом в конце... Эти частицы помещаются э, в чашу с кровью Господней, с молитвой, когда священник говорит, «А мы, Господи, ирехи, и поминаешься крови Твоей, тиспой, молитвами среди их Твоих». Вот какое происходит э, очищение, поминовение. В этот момент души узовших, которые поминаются, осеняют благодать Божия. Они ждут таких дней, потому что им там больше нечего больше ждать, сами для себя сделать ничего не могут. Поэтому не забываем о наших усовших, не забываем о наших близких. Ведь у Бога нет ни живых, ни мертвых. Сами мы тоже здесь не вечны. Мы здесь все гости, все странники. И когда-то это время наше пребывание здесь закончится. И мы когда-то увидимся с нашими родственниками. И, наверное, нам будет неприятно услышать от них и больно какие-то слова упрека. не скажут нам тогда, вот ты не молился обо мне, ты не поминал меня когда мне было так сильно это нужно. И наоборот, наверное, нам будет очень приятно и благословно для души услышать от них слова благодарности. Они скажут нам, что мы очень благодарны тебе за то, что ты всегда помнил о нас, ты поминал о нас и дома, и в храме. Так будем же, дорогие мои братья и сестры, не просто усердными слушателями, но и добрыми делателями Слова Господня. И Господь всегда пребудет с нами. Богу нашему славу. Аминь.